Во-первых, площадки «Гарант» – это всегда бесценный обмен опыт с коллегами, потому что мы на Дальнем Востоке слишком далеко от очень многих событий, которые проходят в Центральной России, и нам достаточно трудно выехать. И поэтому очень ценно, что нас «Гарант» приглашает. Вот. Если говорить конкретно про а, тренерские а, мастерские, через которые мы проходим, а, у меня достаточно большой тренерский опыт. Я 18 лет работаю тренером. А, но при этом а, инструмент всегда требует заточки. И вот а, то, что мы здесь а, получаем а, вот в этом совместном общении, в тренингах, это бесценно. А, потому что нас, к сожалению, тренеров НКО никто не учит. Все мы делаем для себя сами. И то, что а, Гарант организовал а, вот эту серию тренингов, это очень ценно. Мы пошли по их стопам, мы тоже у себя на Дальнем Востоке учим тренеров, наших дальневосточных тренеров, экспертов, потому что нужно в каждом регионе поднимать экспертность каждого региона. И это дает очень сильный эффект, потому что наши организации становятся заметны на НКО поле страны.